Кто не слышал про последнее обновление 0.153.2 в Вальхейме? Тогда ты по адресу пойдем покажу и расскажу, что там у нас интересного. Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый скретч продолжает наблюдать за всеми возможными новостями, обновлениями и апдейтами на всеми нами любимую игрушечку Вальхей. Ну и в сегодняшнем выпуске постараюсь максимально подробно и детально рассказать про то, что же разработчики пофиксили и добавили в последнем а, патче. Об этом и о многом другом в сегодняшнем а, выпуске. Поэтому не скупись, пожалуйста, на лайкосики, поставь свой царский, прожми, как следует его, да, мне очень нужна Важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки, как обычно, я Буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным а, Видеоиграм, таким, например, как Вальхейм и не только, ну а мы, конечно же Начинаем, друзья Ну и по количеству пунктов, да, что вы сейчас Видите вот там вот в левом верхнем меню а, Мы видим, что это достаточно Косметические такие исправления Да, это не глобальный какой-то Апдейт, который добавляет нам новые Территории, а может быть, каких-то Uh <laughs> Супер новых а, монстров до этого невиданных, или, или, например, какие-то крафты. Это, ребят, просто косметические а, исправления. Первая проблема, которая была исправлена в этом патче, это проблема с плавильной печечкой. Раньше в игре наблюдались какие-то неопределенные баги, лаги при использовании печки больше 10 тысяч э, дней. Если честно, друзья, я с этой проблемой ни разу не сталкивался. Не могу сказать наверняка, в чем заключалась эта проблема. Но теперь, вроде как, разработчики все это дело пофиксили. И теперь полагаем. Ставильня станет работать даже после 10 тысяч дней стабильно Следующее нововведение, которое внесли разработчики Это добавили какое-то предупреждение о 30 годах до сохранения а, мира Если честно, я не знаю, ребят, зачем они это сделали Мне кажется, это не очень такое важное предупреждение Если кто на это, это предупреждение когда у себя увидит, то скажите мне, пожалуйста И вообще, как можно прожить целых 30 а, лет? Ведь и 500 дней уже, ребятки, да Вот, например, прожитых э, мной я как-то даже и э, подустал, если честно, за 500 дней. Как можно 30 лет-то в игру, в эту играть? Но я думаю, ребятки, найдут, найдутся хардкорные, которые играют такое количество времени. Так вот, друзья, знаете, что теперь добавлено предупреждение. Я так понимаю, оно работает только тогда, когда вы прожили 30 лет э, без сохранений, после чего игра, наверное, выкинет какое-то предупреждение. Если, честно, ребятки, я не в курсе, как это точно работает, пожалуйста, Скидывайте мне примеры, скидывайте скриншотики или отрезки видосиков, да, где это у нас реализовано. Я, конечно же, посмотрю, как, вот, как это у нас выглядит на самом деле. Рассказали также об исправлении физики каменной лестницы. Вот, пожалуйста, у меня здесь имеется каменная лесенка. И как же, интересно, пофиксили физику, я э, не знаю. По мне, так персонаж как ходил по ней, так вроде бы он э, и ходит. Но, возможно, разработчики сделали так, чтобы он, наверное, тонул своими ногами, как это выглядит сейчас в лесенке. Да, это, наверное, и есть то самое э, исправление каменной лестницы. Вот видите, мы когда заходим, у нас одна нога прям тонет э, в лестничных вот этих вот ступеньках, да. Если даже постараться, можно и утопить сразу две ноги в лестничных а, ступеньках. Вот, например, как сей а, час это сделал братьевский Не знаю, ребятки, если честно, это, это, этот момент а, мне не сильно заметен. Возможно, это как-то а, улучшит наш с вами геймплей. Следующий пункт, который поправили, я продемонстрировать ва вам не смогу, потому что этот пункт касается только обладателей а, геймпадов. Ну, то есть тех ребят, кто играет с консоли, да, PS-ки, или же с Xbox. Да, сейчас, ребятки, поправили фокус геймпада на экране инвентаря. И теперь, я так понимаю, что-то выбирать, когда вы играете с помощью геймпада, в вашем инвентаре станет гораздо проще и гораздо лучше. Ну, для следующего пункта давай постараемся с тобой найти хотя бы какого-нибудь тролля. Для этого отправимся в ближайший черный лес и попробуем найти этого. Причинку где-то в кустах он по-любому затаился. Сейчас мы его непременно найдем. А вот, друзья, собственно говоря, и наш с вами а, приятель. Блин, я уже разучился уворачиваться от этих типов. Давай сейчас посмотрим, как же их а, изменили. В прошлом, ребятки, в своем, значит, видосике я говорил, что поменяют этих самых троллей, да, добавят им немножко шерсти и поменяют им а, форму. Вот, ребятки, типичный представитель. И да, сейчас тролли выглядят немножечко иначе, чем было до этого. Я думаю, им атаку не поменяли, а то иначе я не смогу сейчас уклоняться и показывать вам этого парня. Вот, ребятки, таким образом сейчас у нас выглядит а, тролль. Действительно, волос на его, значит, теле а, стало больше и сам он по себе стал гораздо мускулированнее. Кулистей, чем он был до этого Если мы вспомним, ребятки, прошлых троллей То они были более жирными, да Но судя по анимации, в принципе Так все и осталось Такие же точно атаки у него Единственное, только это изменили его видосик Мне кажется, даже и тени как-то сейчас На него по-другому совсем падают Но это уже другая История. Ладно, давай, бывай, Васек, я приду к тебе как-нибудь попозже, и мы с тобой добудем здесь немножко мне а, ресурсиков. Ну что ж, про троллей я вам рассказал, Перейдем к следующему пункту. Помимо тролля визуально изменили также босса древнего а, и третьего босса костяную массу или же массу костей. Продемонстрировать, к сожалению, ребятки, я сейчас не смогу, но если вдруг вы увидите значительные изменения, также, ребятки, дайте мне обязательно об этом знать, да, высылайте скриншотики, да, хоть в Дискорд, хоть в ВКонтакте, хоть куда и мы непременно с вами все эти моменты конечно же обсудим все ссылочки ребят для быстрого поиска и дискорда и контакта есть в описании под данным а, видосиком пожалуйста переходи в описании там ты найдешь много интересного увлекательного контента по вальхейму и не только также хотел тебе рассказать про интересный дискорд а, сервер под названием gamers house на котором ты сможешь не только получить интересные годные роли которые дадут тебе определенные привилегии также ты на этом сервере сможешь найти Совершенно новых друзей и поиграть с ними в свои любимые игры. Но если ты творческий человек, то также сможешь поделиться своим творчеством и многим другим. На сервере присутствует адекватная администрация бодренький онлайн. Подписывайся на сервер Gamers House, ссылочка есть в описании под данным видосиком. Ну а мы продолжаем. Ну соответственно, следующее исправление касается трофея именно э, тролля. Как мы понимаем, что если у нас изменили саму фигурку тролля, то и э, трофей был тоже немножечко вида а, изменен как видите у него на башке стало немножко больше волос чем это было раньше и выглядит он немножечко иначе не, не то что это было раньше. Вот такое вот тоже небольшое косметическое исправление. Ну, соответственно, я так понимаю, и то же самое будет с трофеями древнего и массой костей. Но хотя, ребятки, это не точная информация, потому что а, про это не было сказано ничего нашими любимыми разработчиками. Было сказано только про изменения именно трофея а, тролля. Изменения также коснулись и механики работы нашего с вами гарпуна, которым мы привыкли ловить морских змеев. Давайте посмотрим, как это выглядит а сейчас, Как сказали сами разработчики, мы переработали гарпун для того, чтобы сделать его менее резиновым и более похожим на веревочный вариант. Ну, посмотрим, ребят, давайте, как это выглядит у нас на самом деле. Берем мы с тобой в руки гарпунчик и пойдем-ка уже гарпуне мы какую-нибудь цель себе. Где она? Кого же можно загарпунить? Вот, например, оленя. Давай попробуем с тобой мы сейчас загарпуним. А ну иди сюда, родной! Так, подожди-ка, а ну-ка, оп! Попробуем загарпунить. Есть такое дело, гарпунем мы сейчас оленя и смотрим на поведение Нашего с тобой гарпуна. Не пойму, ребятки, в чем заключается сейчас а, новая а, механика. Вроде бы также мы и раньше ловили животных. Да, таким же образом мы их гарпунили и спокойненько могли отводить. Да, вот видите, мы его сейчас тянем. Ну хотя, вроде бы есть незначительные различия, да. Но они настолько, друзья, незначительные, что только самый опытный и пытливый глаз а, сможет их а, заметить. Вроде бы, да, механика стала чуть-чуть плавнее у нашего с вами гарпуна. пиши ты зритель свои размышления по этому поводу что ты думаешь о новой механике гарпуна. следующий пункт который озвучили наши уважаемые разработчики мне если честно не совсем а, понятен. они сказали что обновили движок да и теперь у нас присутствуют некоторые изменения а, в стабильности что хотели сказать этим разработчики если честно мне а, непонятно но я для себя вижу такую картину что у нас упала друзья немножко производительность и так, как раньше игра шла на моем компьютере, сейчас она идет, ребят, с небольшими багами, то есть, точнее, с лагами, с просадками в FPS. -ах. На своем же железе я заметил просадку по количеству кадров в секунду около где-то 5-7. То есть, игра стала немножечко подтормаживать, друзья. И поэтому я не знаю, что имели господа разработчики под сменой движка. Я думаю, что это была не очень-то хорошая затея, да. И теперь пока что это выглядит немножко кривовато. По крайней мере, на моей системе характеристики, которые можете посмотреть в описании, игра стала немножечко подтормаживать. Ну а уж в той локации, которая у меня находится на равнинах, там у меня вообще теперь лагает жутко. Также визуальные изменения коснулись и лучников, а, драугров, особенно 1 и 2 звезды а, мощности. Если честно, друзья, я их не смотрел, да, скидывайте также скриншотики, посмотрим с вами вместе. Также была исправлена проблема со столом а, ремесленника. который который разрушался во время использования. Я, я, ребят, лично тоже не сталкивался с этой проблемой вообще ни разу, но, видимо, такая проблема была, если уж про это написано. Теперь местная станция не разрушается ни при каких обстоятельствах. Ну еще было скорректировано групповое появление существ, чтобы избежать общего лимита для тоже улучшения производительности следующим пунктом были обновлены кредиты, я так понимаю это денежки, которые имеются у нас здесь, это монетки дозвенящие ну и также немножко кое-где обновили локализацию, ну и все-таки ребят, с увеличением производительности в этом патче я не согласен с разработчиками по моему мнению, они сделали немножко только игру хуже, потому что она стала лагать и подтормаживать, особенно сильно это будет заметно на более слабых системах. Ну что ж, а на сегодня это пока что все исправления в последнем патче под кодовым названием 0153.2. Что, зритель, ты думаешь по поводу этого патча? Если у тебя какие-то интересные мысли по поводу игры в то непременно озвучих. Напиши, пожалуйста, в комментариях, что конкретно тебя интересует и что бы ты хотел мне а, пожелать. Я тебе непременно отвечу. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышим продолжение следует конечно же